Мужики, я вас абсолютно всех категорически приветствую, вы попали на открытие гидрокейсов на канале человек человек Один такой кейс сейчас стоит 1800 рублей, я закупал, там уже пошли прайсы по 1800, а здесь их 28 штук, на ролик потрачено, ну считайте, примерно 56 тысяч рублей. Я же прав, я же прав, ну короче, где-то... Подожди, ну да, где-то 57к мы на нее потратили, и огромная просьба прямо сейчас к тебе. Пожалуйста, залайкай этот ролик. Ну, реально, блин, 50к не так много относительно того, что мы на тот же кейс батл, да, депаем, но... Ну, блин, ну это... Ну это дорого, это Counter-Strike, да, поэтому, пожалуйста. А, надеюсь, сегодня на Великий Демон... Ну, реально, эта вапа сейчас настолько взлетела в цене, если будет статрек, то будет кайф. В принципе, здесь и даже а, любая... Пушка засекреченного качества стоит офигенных денег, акадское пламя взлетело, да все взлетело. Перчатки, естественно, будет сок. Мне давно не выпадали, кто не смотрит меня, не смотрел ножи, там перчатки, поэтому будем надеяться рассчитывать. Поехали. Первый кейс. Давай сразу в позе орла. Без э, растягиваний, без тягамокины, сразу открываем контейнер. Почему-то так громко. Я надеюсь, что э, со звуком все будет окей. Okay. Окей. Okay, э, Офигенный первый дроп, дорогие друзья, едем дальше Кстати, перед открытием вот этого гидрокейса За 1800 рублей Хочу сказать огромное спасибо спонсору, сайту по названию Wild Drop, нашему несменному спонсору И стой, не перелистывай Потому что у них и у меня для тебя Есть реально вот такие, надо слезть Позорла, плюшки, прибамбасы Для открытия кейсиков В общем, сайт, естественно, лучше выдает, чем Counter-Strike, тогда. но Когда ты введешь мои промики, два промика Это будут промики демон, все будет В прикрепе, а у них есть барабан где можно выиграть он и рублей случайный ножи, перчатки это все там может выпасть, якобы, но по факту ты выбьешь, вы, выбьешь скорее всего ширпотреб. Крутишь один барабан раз в 72 часа, выбиваешь ширп, это плюс 10 рублей. А потом вводишь промик демон. Да, и вот он великий демон здесь скин. А, и уже, собственно, забираешь два ширпа, 20 рублей. об бусай ты из. Но ну, опять же, если ширп выпадет. Опять же, могут промики на деп выпасть. И самое крутое это промик на деп в виде 40%. И он неограниченный да, для одного человека. То есть один человек может его 150 раз использовать. Даже миллионы и вообще по барабану сайту будет Он на 40% процентов Это максимальный имба, это тоже промик демон То есть ты закидываешь казнарик, получаешь на Ты родном... не 400, а там еще бесплатный кейс И вот сразу сказали: казаря у тебя считай 2 есть Ну прям x2 уже еще и кейсы тебе открывать предстоит Поэтому сайт реально вот такой годный Всем советую Также из прикольного там есть кейс за 10 миллионов и знаю, 1 миллион рублей, прикинь Ну прям самые дорогие кейсы в истории кондрастрайка Также есть бесплатный кейс, их много Их аж 9 и 9 кейс Дается при пополнении полумиллиона рублей, но это как минимум интересно чекнуть, зайти проверить, также у них там розыгрыши, ты просто открываешь кейсы и можешь выиграть скин за 5000, ну типа так, дополнительно, поэтому переходи, смотри, а, реально прикольная обнова с розыгрышами, новый кейсы, сайт вот такой, мы с аккаунта подписчика там выбивали АВП Градиент с тайного кейса, ну пря прям реально, прикинь, с тайного кейса выпал АВП Градиент, мы потом вывели, потому что это была прокачка, естественно, ой, какая хорошая пушка пролетела и самое интересное, что я не давал аккаунт админам. Ну, то есть там прям просто градик выпал. Поэтому вилдроп интереснее, чем Counter-Strike. Великий демон пролетел. В принципе, дефолт. Всем советую. Ссылка в прикрепе. Огромное спасибо. Они максимально спонсируют мои опенкейсы в Counter-Strike. И если бы не было вилдика, не было бы и Open опенкейса в Counter-Strike на канале Человек. Потому что реально, как только появился сайт, они у меня начали интеграцию закупать а, на кейс-баттле и на этом контрастрайке поэтому, мужики, команда Дроп, привет, сайт, всем советую. Пока нам выпадает только шлак, откровенный, ну, это, это не шлак, это мусор, дорогие друзья. А хочется все-таки вот эту авапку выбить, она реально, вот если статрек выпадет, я просто, я тут так разорусь, прямо с завода статрек это будет имбулечка. Нет, я реально, знаешь, вот, когда выбираю кейсы, такой думаю, типа, а что же открыть? И вот у меня по критериям, типа, если выпадет красное, если выпадут какие-то ножи, там, да, бабочка, ну, я не очень умный человек, потому как, когда я думаю о таком, это, конечно, бред, потому что, Но тайные с кейсов мне не выпадало, вот сколько мы открываем, сколько денег потрачено, очень давно, кстати, дровосек, я, я знаю, что такое гидрокейс, но этот скин я вижу впервые. Чисто человек зашел кейсы в Counter-Strike пооткрывать. Ну, это, это еще жесть. Реально, первый раз вижу Скиндровосек. И он, кстати, интересный. Не знаю, как вам, но мне понравился. Так, насыщенная вода. Вообще, скины с коллекции э, Гидрокейс. С кейса Гидрокейс. С гидрокейса. Э, я на самом деле знаю, ну, прям популярно, да, конечно, калаш, конечно, великий демон. Вот это вся история у Даркобры. Армейка? Ну, типа, вот эту историю я не видел Вот эту историю нет, но это не армейка Это, конечно, запрещенная уже идет Эмочка, я думал, с другого кейса Я сам сейчас просто взял Вот, я сижу и себя закапываю в говно Чтобы мне в комментариях написали Ааа! лошара А сколько, интересно, такая эмка стоит? Ну, видимо, сколько. Но, кстати, она немного поношенная Что, в принципе, приятно Мне интересен прайс этой эмки Надо будет посмотреть сейчас Ну, давай что-то дорогое Калашик хотя бы Ой, Фамас Похоже на Авапу, да, спасибо Он м -м, никакой Сколько стоит Эмка? Это действительно интересно для меня Поэтому мы с тобой сейчас проверим цену А стоит он? Ух ты, так на 400 рублей Да, тот момент, когда кейс стоит э, Сколько он там? 1800 А ключ? А ключ, по-моему, сейчас до 200 установились. Я просто пачкой купил, даже на прайс не посмотрел посчитал на калькуляторе, что хватит Там средняя э, цена, цена за ключ примерно 200 рублей выставлял э, Вот ну посмотрим, потому что я покупал 20 ключей, надо будет еще 8 докупать. Чек, ним прайс. Давай, очень дорогое. Сколько кейсов нужно открыть, чтобы человек заорал? Заорал. И не на сайте, а именно в Counter-Strike. Ну это, ре это реально интересно. Блин, наверное, вам прикольно будет посмотреть на реакцию человека, когда выпадет что-то дорогое, спустя столько, блин, открытий. Пока только МКС с контрактов, это те, те, тема Као, тема Укао а, выпадала, когда она стоила 60 тысяч прямо за... Вот не знаю, сколько она сейчас стоит, но 57-60, 57к она стоила. Сколько сейчас стоит, без понятия, но, блин, хочется из кейса что-то поиметь. А пока имеют только человека, кстати, головы выпали. Головы вы головы. Ладно, едем дальше. Ну вообще, я действительно почему-то верил, что сегодня может Великий Демон выпасть. Ну да, в принципе, Максим, спасибо большое Кстати, в комментарии читаю, как ни странно И пишут, типа, блин, нытье, нытье, нытье А, а чем мне, вот, ну, реально, что мне делать? Да, как бы, понятно, что за инту платят Причем очень хорошо вилдроп платит Поэтому я только хорошие о сайте буду говорить а, Ну, блин но хотелось бы и окупиться, потому что по факту деньги за интеграцию улетают. Вот просто вот так на слив нажимаешь, они вот так крутятся вместе и улетают в канализацию. Я вот нарезки там у ютуберов, знаешь, видел. Что типа, че, там чуваку выпал э, сувенир, Ой, закал... закаленный он так выглядит? Серьезно? Интересно. че там типа блогеру, ютуберу, опенкейсеру, стримеру. Самому лучшему человеку на земле, там, условно. Выпал нож, вот его реакция. И я такой сижу, я тоже хочу такое, -то, ну, такое, типа, испытать. Потому что, естественно, на сайте выбивать, да, это круто. И на сайтах, да, наверное, на всех, шансы поинтереснее, чем здесь. Особенно при депе в 50 тысяч. Но, тем не менее, в Counter-Strike ты испытываешь в первую очередь эмоции. Выбивая говно. Потому как здесь можно не окупиться. Здесь можно про, прям... Поиметь денег, скажу честно. Да что за говно-то выпадает! Блин, хоть что-то. Все-таки надежда действительно прям со мной идет до конца. Но. Как-то хреново! Как-то хреново, вообще не сопутствует мне удачи, нифига. Да что это! Вот реально писали а также в комментариях Поменяю аккаунт, да видимо нужно Сколько ключ сейчас? Вот, 204 рубля Сейчас покупаем, получается у нас Раз, два, три, четыре, раз, два восемь, восемь, восемь кейсов остается Вот и 50 тысяч в туалет улетят Так, дорогие друзья, 1600 рублей Улетело э, в унитаз А меня зовут Стас Ну погнали, давай, поза орла, счастья, здоровья Великий демон сейчас падает, это будет имба Да ну блин Не, ну МК это гуд Прямо с завода она дорогая, 400 рублей, это круто, когда кейс стоит 1000, блин, 800, пожалуйста, Counter-Strike! Ну как, типа, а, а, а чё? Я открываю бесконечно эти, эти кейсы, и выпадает говно. Пожалуйста, гидрокейс, я хочу АВП, великий демон, я хочу перчатки, ой, прикольно, кстати, микрофон так настроил. Опять пролетает Галил, Галил, кстати, прямо с завода стоит денег. Очевидные вещи, но тем не менее, пожалуйста. Гидра, кейс, хоть что-то, 5-7, но это неинтересно, нам нужен АВП, нужна ВАПа Блин, вообще, ни, ни о чем. Давай, великий демон, великий демон, великий демон, пожалуйста. Калаш. Да, да хотя бы калаш уже орбиту. Плес. Плес. ПЛИС Калаш-орбита, давай, я с поза орла не ухожу, я всю ману трачу, который по всей видимости нет, да что это за фигня? Давай мы перед этими ластовыми кейсами сделаем контракты из всего дерма, что выпало, а, объективно выпал реально кал. Кстати, кстати, кстати, кстати, кстати. Подожди, я может сейчас чуть-чуть затяну, но это действительно не специально. Сколько стоит эта история? М -м продать на торговой площадке? Какая какова цена? Какова цена? Слушай, а я плакал, мне выпадает по 500 рублей. Но это же не окуп. Опять же, радоваться этому. Такое себе, давай замутим действительно контракты. Перед этим я накрафчу с выпавшей уже армейки. Так, главное найти вот. Макбар, Макбар, Макбар. Это все дело, мы засовываем в контракты. Эмочки. Да и пусть туда Эмочки идут. Не знаю, там, наверное, они подороже, естественно, будут. Ну ладно, Эмочки, значит, Эмочки. Вау. Кстати. После полевых Оно выглядит Выглядит очень прикольно А сколько стоит этот скин? Я понимаю, что недорого, наверное Но есть люди, кому, интересно... кому интересна цена Поэтому давай мы посмотрим цену Так, главное, что идет запись Я постоянно полю на монитор, чтобы все-таки запись не потерять ну давай дальше, давай все-таки контракты мы с тобой доделаем Действительно, это не для того, чтобы растянуть ролик Ну, можешь перелистать, если тебе неинтересны контракты здесь Но быстренько-быстренько-быстренько хочу наштамповать эти контракты И потом уже, уже открыть ластовый кейс Так, слоновая кость, кстати, можно засунуть Это будет прорыв, но с другой стороны не надо Прорыв диверсант, хищные воды нет А есть что-нибудь из Winter Offensive? Кстати, тут эмоч казимов Черный лотос что-то, наверное, долго будет. Давай, ладно, Винтер Офенсив зафигачим сюда синие полутона. А, прорыв. Блин, скины. Вот это тоже, кстати, с кейсиков выпадало. Которые были на моем канале. Блин, после полевых. Ладненько, на паузу. Сейчас наделаю все-таки крафтов именно на паузе. Так, дорогие друзья, с позы орла никуда даже не уходил. А, в общем, сделал ластовый контракт, выпала вот такая история. Поехали. Ой, ну тут. Да, тут получается все скины будут почти из гидра истории. Темную воду я не рискну засовывать. Можно эмочку. Что еще можно засунуть? Давай, ну закрученный, блин, он, он закаленный. Поспалю их, ну давай его. Кстати, неплохо. Кстати, это вообще неплохо. Сколько она стоит? Я просто сижу, залипаю, но я очень расстроенный. 1000 рублей. Ладно, это плохо. Короче, у нас остается два, два контейнера. Непонятно, что в них лежит, хотя армейка, скорее всего. Может, все-таки под конец хотя бы орбита. Ну, либо галиль, Галильчик. Да блин! А как, типа, как играть в это? Все, ластовый кейс. Поехали. И тут великий демон или перчи. Скорее всего, перчи выпадают. Я сделаю самую спокойную реакцию на перчатки или великий демон. Да ну почему? Ну, короче, блин, я не знаю, я устал от э, OpenCase а в Counter-Strike. Я это не первый раз говорю, ну, естественно, после каждого слива, но, блин, это уже это уже не смешно, это неприятно. Слушай, а мы... Нет, мы не сделаем. Хотя, можем попробовать в теории, я, я прям сейчас... Не-не-не, я это не сделаю. Я это не сделал, мне просто не хватает скинов. 5 штук еще, не. Короче, ну, нечего говорить, опять 50 тысяч рублей спонсоров улетели, улетели в помойку. Ничего хорошего нет, в, действительно, в Counter-Strike, в кейсах. Просто существует какая-то теория вероятности, когда ты по ней можешь окупиться. Ну, то есть ты не окупаешься, не окупаешься, но что-то потом должно выпасть. Уже сколько роликов, наверное, больше 10 видосов, вообще нифига не падает. И из контрактов, и из, собственно, кейсов. Вообще ничего. Ну... Уже опускается начинают руки. Я не хочу этого делать больше. Короче, всем огромное спасибо. С вами был Человек. Ну, лайк хотя бы поставьте под ролик, будет приятно. Все. Вилдроп, спасибо за деньги. <свес> всем пока.